Приветствую всех вас на своем канале. Сегодня восьмой день, как мы открываем один кейс каждый день. Пока не выходит красный предмет. Вот этот вот. Ну, или золотой. Ну, золотого нет Ну, будем попробовать выбить какой-нибудь красный. Так. Ну, в прошлой серии мы не окупили с этого кейса. Ну, попробуем сейчас. Возможно, получится. Так. Давай, давай, что -нибудь. Опять на выпадает этот галил. Нет, мне кажется, это несчастливый кейс. У, мы ушли в жесткий минус. Итог, я сейчас выведу на экран.